Место Славянск. Я дуже его полюбляю. 24 февраля — это было утро ранее. Начал будить Максу и говорить, что началась война вставать. Он говорит, ты меня так обманываешь, ты просто хочешь, чтобы я пошел в школу. Приходится убегать от войны. А сны сказали, пусть... Митосима такой что? И мы поедем дальше в Болгарию. У нас до сих пор 24 февраля. Когда наступит 25, мы не знаем.